Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, сегодня я хотел бы официально представить вам Александра Васильевича Бортникова, который вчера указан президента назначен директором Федеральной службы безопасности. В ФСБ Александр Васильевич человек известный, о работе в органах безопасности была посвящена практически вся его жизнь. Александр Васильевич профессионал, который знает и оперативную составляющую работу и организационными навыками владеет. Причем специально хотел бы отметить, что Александр Васильевич занимал должность заместителя директора ФСБ с 2004 года. Рассчитываю, что Александр Васильевич Бортников сохранит преемственность лучших традиций службы и продолжит линию на ее качественное укрепление. За последние годы ФСБ не только четко выполняла задачи по защите безопасности России и ее граждан, она последовательно наращивала свои оперативно-технические возможности, пополнялась молодыми кадрами, молодыми профессионалами, и впредь хотелось бы выразить в этом уверенность будет надежно стоять на страже безопасности государства и общества от внешних и внутренних угроз. Среди приоритетных направлений их деятельности Федеральной службы безопасности остается обеспечение высокого уровня контртеррористической работы и борьбы с экстремизмом. Да, за последние восемь лет ситуация качественно изменилась, но она нас в полной мере все равно не может устроить, и останавливаться на достигнутом нельзя надо использовать весь потенциал для укрепления комплексной системы антитеррористической безопасности, искать и новые эффективные методы работы. Серьезное внимание должно уделяться противодействию проявлениям национальной и религиозной нетерпимости. Россия исторически сложилась как многонациональное государство, многоконфессиональное государство, и любые попытки подорвать эту основу, является прямой угрозой существованию нашего государства. Серьезные задачи стоят в области экономической безопасности. Речь идет о защите российской экономики от коррупции, от криминалитета, от промышленного шпионажа, а также гарантий предпринимательской деятельности и права собственности. Все действия органов безопасности в этой сфере должны строго основываться на действующем законодательстве. Александр Васильевич не один год стоял в главе Службы экономической безопасности, и я уверен, что это направление в деятельности ФСБ будет находиться под его постоянным контролем также. Ответственные задачи предстоит и дальше решать пограничной службе ФСБ по всему периметру наших государственных рубежей, продолжать строить современную инфраструктуру, здесь сделано за последние годы немало, обеспечивать эффективную защиту и охрану наших рубежей. Ну и, конечно, традиционно важным, серьезным направлением, ключевым направлением деятельности ФСБ остается пресечение незаконной деятельности иностранных спецслужб. Здесь предстоит решать целый спектр задач. В заключение я хотел бы еще раз поздравить Александра Васильевича с новым назначением, пожелать Александра Васильевича успехов. И уверен, что Федеральная служба безопасности впредь будет оперативно, профессионально выполнять все свои обязанности по обеспечению безопасности страны, по обеспечению безопасности общества, защите прав и охраняемых законом интересов граждан. И последнее. По месту, но не по значению. Хотел бы искренне поблагодарить Николая Платоновича Патрушева за ту работу, которую он проводил в течение последних лет в качестве директора Федеральной службы. Это были не самые легкие годы, вы это хорошо знаете. И он с честью справился со всеми этими задачами. Пожелаем ему успехов в новом качестве в качестве секретаря Совета Безопасности. Только что Николай же был представлен в этом качестве аппарату Совбеза. Спасибо, коллеги. Александр Васильевич, да, скажите, спасибо. что... Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Николай Платонович, уважаемые товарищи, во-первых, я хочу поблагодарить президента Российской Федерации за оказанное мне доверие в тесное на должность руководителя Федеральной службы безопасности. Я понимаю всю полноту ответственности, которая ложится на меня как на руководителя ведомства и ответственно заявляю, что сделаю все от себя зависящее, используя свой опыт, знания для того, чтобы качественно и эффективно решать поставленные перед службой задачи. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, руководящий оперативный состав службы отмобилизован, профессионально подготовлен и способен решать стоящие задачи, о которых в том числе и говорили вы сейчас. Я очень признателен и благодарен вам за оказанное доверие и заверяю вас в том, что буду стараться и не подведу. А это да. Спасибо.